рад вас всех видеть. Добрый день. Как вы добрались с трудностями? Там пробки говорят какие-то, да? Нет, все нормально. Так, у нас сегодня лекция по семейным отношениям. Несколько необычная, потому что обычно мы начинаем с обязанностей женщины. женщинами как-то легче переносить, слушать их вы обязанности. Вот. Но сегодня мы поговорим о обязанностях мужчины. Поэтому мужчины в основном не пришли на лекцию, пришли женщины. Очень интересно узнать о обязанностях мужчины. Итак. Первое, что я хочу сказать, это то, что все мои лекции они построены на основе медического знания, и это знание, оно старается все описывать конкретно. Ну, то есть, мужчина и женщина в данном случае обозначает это определенное сложение психики, склад психики. То есть, психика это тоже строение. В ведах психика имеет свое строение, свою структуру. И я немножко сейчас остановлюсь на этом, потому что это важно знать, что есть три а, основные части психических функций человека, согласно ведам. Есть тонкое тело ума, тонкое тело разума, есть эгоизм человека или чувство собственного достоинства. И если говорить об уме, то а, ум имеет свое строение психическое, и у женщин, и у мужчин строение ума имеет свое отличие. И соответственно, так как ум управляет всем телом, то есть ум – это такая структура, как костов, как чертеж. Вот для, чтобы это здание было построено, нужен был чертеж. Из него не сделаешь так и психика человека, она работает как чертеж для грубого тела. Поэтому у женщин строение отличается, даже физическое строение отличается от мужского, потому что изначально Разница есть в строении тонкого тела. Так, например, существует три основных психических канала, которые связаны с психикой, с деятельностью психических функций человека. И самый центральный канал идет вдоль позвоночника, позвоночного столба, называется сушумно. Этот канал отвечает за энергию человека. Так есть люди очень слабые, такие вялые, вот допустим спросишь, как у тебя самочувствие? Нормально. Ну то есть у них нет сил всегда, сушумно слабо работает, нет силы в нем. А, некоторые люди очень бодрые, и в них много сил, много энергии. Это зависит от вот этого центрального психического канала, сколько в ней сил, столько в человека в целом сил в организме. То есть видите в уме, в тонком теле ума есть каналы психические. Эти каналы называются «нади», то есть «сушумно-нади» на – это центральный канал. По бокам идут два канала, которые связаны с полом. С левой стороны идет «ида-нади». «Ида» – ида, это канал, связанный с женской энергией. И этот канал, он питается от Луны, от энергии Луны. Таким образом, энергия Луны дает женские качества человеку. Но это не значит, что только у женщин есть эта энергия. Так, например, всем нужно отдыхать, всем нужно спать. Сон – это женская функция организма. Поэтому самое главное место в доме у женщины – это кровать. То есть женщина чувствует на кровати себя очень хорошо. Не хочется оттуда вставать, она чувствует там силу, комфорт, и нравится. Вот, то есть и это канал, который отвечает за семейные отношения, за близость между людьми. Поэтому женщине невозможно строить другие отношения, кроме как близкие отношения. Если есть отношения с женщиной, то они всегда близкие. Поэтому у мужчины и женщины не бывает дружбы. То есть, может быть, допустим, любовь, симпатия, чем нет. Нет. нет? нет, вы не согласны, да? Хорошо, видите, это значит, что вы очень внимательно меня слушаете. Когда человек внимательно слушает, он эмоционально реагирует, и реакция всегда означает, что что-то происходит. Например, если вам кажется, что у вас с кем-то есть дружба, а мужу, муж говорит, что это неправильно, и Олег Геннадьевич тоже говорит, нет дружбы между мужчиной и женщиной, То тогда вы сразу сопротивляетесь, говорит, нет, нет, Олег Геннадьевич, есть дружба. Но это означает близкие отношения. Если бы они были не близкими, тогда бы не реагировали правильно. Вы бы сказали, ну, посмотрим. Вы сделали такой очень национальный ответ, я вам благодарен за это, на мои слова. Это означает, что есть близость, близкие отношения. Итак, мужчина, женщина могут быть муж и жена, могут быть брат и сестра, могут быть отец, мать и сын, могут быть отец и дочь, но не друг, не два друга. Почему? Потому что дружба это отношения, в которых не действуют энергии а, половых, энергии любви, связанные с половыми отношениями. То есть есть разные энергии любви. Например, а, вот у меня Вячеслав Назаров, друг, мой друг, он главврач также у нас сейчас проводит консультации бесплатные по Лечение в нашем центре и по здоровью просто. Можно к ним подходить во время лекции. Вот. Но когда я на него смотрю, у меня не возникает э, такое чувство э, такое романтическое. Не возникает. Хотя я был когда в Лос-Анджелесе, меня предупредили, что вот э, как бы вот по русскому району в, в Лос-Анджелесе. Нельзя ходить а, с мужчиной. Знаете, как вот, вот допустим, у нас можно а, вот так, во, вот так вот в обнимку с мужчиной ходить. а Приятельские, дружеские отношения. То есть два друга. Ну там, если ты так идешь с мужчиной, то это воспринимается, ну, что у вас с ним очень близкие отношения. Ну, то есть близкие означает, вы понимаете, что это мужские близкие отношения появились некогда в пространстве. Вот, в пространстве нашей жизни. То есть там не рекомендуется так ходить, потому что вас будут воспринимать вот так вот, как-то иначе. Что у вас какая-то не та ориентация в жизни. И это странно, потому что мужская дружба не предусматривает а, половых каких-то энергий. Не предусматривает. Это Это просто такие спокойные отношения, в которых люди чаще всего общаются на какие-то темы, связанные с а, развитием и так далее. Но если любой мужчина с любой женщиной пройдут, а, касаясь тела друг друга, там за ручку там и так далее, то все понимают, что это не просто дружба. Согласны? Они могут говорить, это дружба, но это не дружба. Также, когда мужчина-женщина разговаривает вместе, это тоже не дружба, потому что их улыбки, они имеют пленительный характер. Хотя у них, допустим, нет половых отношений и считается вроде бы, что это дружба. Но у них нет уже таких ну то есть они на дистанции находятся. И это называется тонкий секс. Есть грубый секс, есть тонкий секс. Дистанция в данном случае невозможна, потому что, ну, женщина не может с мужчиной говорить без привязанности или антипатии. Допустим, женщина говорит с мужчиной с каким-то, если это просто на работе, деловые отношения, там никакой дружбы нет. То есть надо что-то сделать, сделал, там. или она начальник, или он начальник, то есть они общаются по-деловому, это не дружеские отношения, деловые отношения. Но если мы говорим о дружеских отношениях, то женщина не может к мужчине относиться инертно, то есть или она симпатизирует ему, и тогда им приятно общаться, они могут часами разговаривать друг с другом, это называется тонкий секс, вот, или она неприязнью относится к ним, к этому человеку. знаете то есть женщина и донади это канал психический, который связан с близкими отношениями. Он отвечает за семью, за семейные отношения. Это Семейные отношения имеют женскую энергию, женскую природу. Не мужскую, женскую. Поэтому в доме все устроено в соответствии с энергией этого канала и донади. То есть обои без флажков да, и без пушек. Вот, шторки, обои, все в таких в цветочки, бабочки, кроватки, узорчики, то есть все женскую энергию имеет, не мужскую. То есть там нет таких, как бы не нары, да, такие жесткие, такие матрас, полосочку, да, нет все так очень мягко, красиво, женская энергия. Семья означает женская энергия, близость, родственные отношения. Все это женская энергия. Мать, сын и так далее. Есть еще канал, который связан с мужской природой. Называется Пингаванади. Он идет с правой стороны. Левая сторона тела женскую природу имеет, правая мужскую. У любого человека. У мужчины. И до Надя, женский канал, работает в три раза слабее, чем у женщин. Он слабый. Поэтому мужчина менее эмоционален. Если мужчина сильно эмоционален, то это вызывает подозрение. Может быть, у него какие-то проблемы. Он, допустим, ведет себя очень эмоционально. очень эмоционально. И женщина как-то так смотрит, что это с ним. Может, у нее какие-то проблемы. <связать> Сильно очень работает канал женский. Вот. Или как в Европе было принято, может и сейчас тоже, я уже не смотрю современную эстраду. Там такие группы были. Мальчики такие вместе пели. Мальчики. То есть они подкрашивали губки. Глазки и такие. такие. Подходит, да, нет но я лектор, я должен быть эмоциональным. Так, по жизни я спокойный человек. Но на лекции немножко надо же вас развлекать, иначе вы уснете. Потом я подпеваю, и так вас веселю немножко. Итак, мужчина другой, не такой, как женщина, он другой. У него голанади – это канал мужской, у мужчины в три раза сильнее, чем у женщин. Связан с аскетичностью. Аскетичность означает способность отказывать все в наслаждении. Мужчина способен отказывать все в наслаждении. Им не способен. Не всегда. не всегда. Хорошо тест на проверку. Женщины, а какие вам мужчины нравятся? Первый вариант, те, которые способны отказываться в от наслаждении. Поднимите руку, кому такие мужчины нравятся. Теперь, кому нравятся мужчины, которые не способны отказываться в от наслаждении? Одна женщина подняла руку. Не решите. Две. Две. Вы, наверное, не встречались с такими мужчинами просто. Они вас замучают просто. Да, замучили. Уже замучили. Но нравится, да? Хорошо. Но это уже другое немножко. означает. Жизнь уже это жизнь. Приняли такой сейчас. Ну ладно. Итак. Мужские качества, они приятны сами по себе. Мужчина должен быть аскетичным. Также мужская энергия означает способность добиваться, решать какие-то вопросы, побеждать, победа. Мужчина должен быть рассудительным и твердым в своих обещаниях. Должен уметь держать свое слово. Женщине очень трудно держать свое слово потому что она наоборот должна плыть в своих словах. Она сегодня говорит одно, завтра другое. Женская природа, она двигается, двигается в своей мысли, ей трудно застыть. Она говорит, ну, я на тебе, тебя вчера ругалась, ну, я просто была в эмоциях, не надо было обращать сильно на это внимание. То, что я говорила, я это не имела в виду. Это были просто мои эмоции. Мужчина, если, допустим, также себя поведет, то это не будет для него хорошо. Это будет предусудительно для мужчин. Он не должен что-то говорить, то, что не соответствует его поведению. Так, например, женщине очень приятно хватать мужчину за слово. Если мужчина что-то сказал, она говорит, ты же говори, она все запоминает и говорит, ну ты же говорил, теперь надо так делать. И мужчине очень трудно отказаться от того, что он действительно это говорил, и так надо делать. Это очень хороший способ предложить мужчине пойти в ЗАГС. Часто мужчины не хотят идти в ЗАГС, они хотят жить с женщиной, но не платить цену. Вот. И, и надо просто очень служить заботливо и в какой-то момент сказать здорово, если мы с тобой расписались. И он в это время, когда он наелся хорошо, когда ему очень хорошо, он говорит, да, я считаю, что это здорово. Надо запомнить это. И сказать на связи, ну ты же говорил, я уже договорилась. Вот время, число уже известно, нас ждут. Итак, это энергия ума, то есть ум мужчины и женщины отличается. То есть энергия ума мужчины означает также смелость. Женщины преобладает эмоция страха в сердце. И этот эмоция страха вызывает определенный тип поведения. Женщина очень большой эксперт, она сильна в той сфере, которая ей хорошо, досконально известна в сфере жизни. Поэтому у женщины природно есть хорошая способность учиться. Например, мужчины и женщины слушают, Лекции по-разному. Я уже 17 лет читаю лекции. Мужчины и женщины слушают лекции по-разному. Так, например, женщины, когда слушают лекции, они отдаются этому слушанию полностью. То есть они вот так сидят и все впитывают полностью. Потому что когда они поймут что-то дальше, они в этом очень хорошо, легко ориентируются. Так действует женская природа. Мужчины слушают по-другому. Они слушают вот так. Это правильно, об этом мы подумаем, с этим я соглашусь, молодец, да, хорошо. Ну то есть мужчина оценивает, он не слушает, он оценивает, женщина слушает, впитывает в себя, поэтому результат слушаний разный, то есть мужчина медленно приходит к знанию, но он приходит очень осознанно. Женщина сразу все впитывает и потом проверяя уже это знание на практике, ра смотрит, работает или нет. Она сразу начинает проверять, как это работает. Мужчина не проверяет, он сначала слушает, изучает. Ему очень трудно дойти до вот этого уже практического применения. Видите, по-разному по работает психика мужчины и женщины. Разные психические функции. И то, и другое хорошо. Потому что женщина... Имеет зажигательную природу, она легко э, начинает все. То есть она загорается любой идеей очень легко. Мужчина, он скептически относится ко всему э, сначала. И старается понять глубже. И получается баланс. Потому что мужчина, он, если женщина его уже замучила чем-то, пойдем на лекцию, Олег Геннадьевич, пойдем. И уже два года так она говорит, он думает. «Ну, надо сходить, посмотреть, что там такое вообще на этой лекции. Почему так? Человек сильно хочет, чтобы я ее послушал, <смех> что, что там такое интересного? <смех> То есть это означает, что женщина, если так ну, надолго как бы чем-то увлеклась, значит, надо пить тревогу. Надо понять, что там такое происходит, чтобы разобраться в этом вопросе. Мужчина идет тогда на лекцию. Другими словами. Мы сейчас с вами описываем функции разума, то есть есть ум. Ум состоит из характера, из индивидуальных особенностей человека. У женщины характер очень эмоциональный, чувствительный. У мужчины характер стойкий, неподвижный. Эмоциональный чувствительный означает движение, поэтому женский характер в ведах сравнивается с рекой. Женская психика постоянно течет, она движется. И это движение связано с влиянием Луны. То есть, каждые э, лунные сутки, 28 лунных стоянок на небе есть, 28 лунных суток, отвечает за них 28 различных звезд. Каждая звезда имеет свой характер. И у женщины каждый день меняется настроение. Она, ее настроение течет, движется. Вот иногда оно приобретает счастливые черты, иногда наоборот черты страдания. У мужчины постоянно все одно и то же. У него настроение зависит от его способности побеждать судьбу. Это не связано с движением Луны, это связано с Солнцем. Солнце означает победу. То есть Солнце встает, все расцветает, все активизируется, радость. То есть мы побеждаем. Мужчина должен быть жизнерадостным, должен побеждать. Он должен сражаться за свою судьбу. Женщина, она не сражается. Она, прочувствовав, принимает. Она принимает что-то или отвергает. Вы мне противны. Вы мне приятны. То есть это так работает психика женщины. Мужчина, по-другому она работает. Мужчина достигает, добивается чего-то или не добивается. Он тоже есть у него и тоже есть симпатия, антипатия, но она работает несколько иначе, чем у женщины. То есть женская симпатия, антипатия означает эмоциональное чувство мужчины. Это очень сильно связано с его взглядами на жизнь. Ну, то есть много включается здесь моментов таких, которые. Влияют на его понимание вещей. Итак, ум женщины как река, у мужчины как берега. Женская психика работает внутри мужской. Берега это значит все остальное. Мужчина очень сильно связан с этим миром, в котором мы живем. Он сильно, очень сильно направлен психике на него, на этот мир но он не может жить без женщины. Женщина — это внутренняя жизнь. Мужчина не может жить без женщины. Но психика женщин направлена исключительно на мужчин. И лучше, если на одного мужчину. То есть на своего мужа. Поэтому мужчина мучает этот мир, а женщина кого мучает? Вот допустим, если мужчина очень категорично относится к своим подчиненным на работе, а начальники очень категорично ведет себя с подчиненным, как его жена будет с подчиненными с его вести? Нормально. А с мужем? Категорично. Понимаете, одна и та же черта характера, она идет в разные русла. То есть женщина будет категорично относиться к мужу, а мужчина тот же самый не будет к жене категорично относиться, он будет категорично относиться к обществу. То есть, понимаете, мы говорим о рычаге приложения силы. Мужчина рычаг силы прилагается в той сфере, где он занят, где он действует, поэтому его психика, она работает там очень внимательно. Мужчина, мужчина в мелочах разбирается в том, как действует то, где он работает, где он живет, чем он живет, чего он достигает, чего он добивается. Точно так же женщина очень в мелочах разбирается в своем муже, потому что женщина, рычаг приложения женской энергии – это мужчина. Вот мужчина в женщине разбирается, не, он видит что-то внешнее, очень красивое такое, привлекательное, и из него иногда, и вот это, это для него, кстати, страшная такая ужасная вещь, когда из такого красивого облака э, нектара вылетает что-то страшное и кусает его. Он думает, он смотрит на женщину, как, как бы, и снова вижу образ твой Мадонна. Ну, то есть он смотрит, как бы, и потом из этой Мадонны что-то такое вылетает, Ему плохо становится, он не понимает, что с этим делать, потому что он-то думает, что она всегда такая будет, такая красивая, нежная, ласковая. Он думает, что в ней ничего другого не может быть просто в женщине. Он ее даже обожествляет. Женщина тоже сама себя обожествляет в отношениях с мужчиной. И психика так работает, что она тщательно скрывает даже от себя свои недостатки женщины. И она становится красивой, если она идеально все скрыла. Если она уже совсем ничего не видит плохого в себе, она становится очень привлекательной. Примагничивает взгляд к себе. Но если чуть она что-то плохое все увидела, сразу все начинают не ней видеть плохое, потому что женщина состоит из энергии, из влияния. А мужчина состоит из способности действовать. Значит, такое влияние ⁇ это то, что благословляет действие. Вот допустим, как определить, какая у женщины красота? Она связана с высшими качествами женщины или с низшими? Вот допустим, у женщины есть красота. Все женщины красивые. У одних эта красота идет в половые отношения, а у других в духовную жизнь. Как определить, женская красота связана с высшими качествами ее характера или с низшими? На вопрос. Самый маленький. <смех> определить очень просто. Если в, по влиянию, если мужчина очень страстно влюбляется в женщину, он как бы у него, есть, у него сердце, страсть возникает в сердце, то это значит, это связано с низшими энергиями женщины. А если его любовь имеет природу очень спокойную, глубокую. Он уважает женщину, возвышенно к ней относится, не тащит ее в постель. Значит, ее красота связана с возвышенными качествами. Видите, то есть женщина состоит из влияния. Вот то, что женщине хочется в жизни, то отражается на ее лице, и это привлекает, и она получает свое, женщина не действуя, а просто желая. Мужчина так не может то, что у него что-то на лице отразилось, это никого не волнует. Мужчина должен что-то делать, иначе он не будет нормально действовать, жить в этом мире. Поэтому женщина заботится о своей чистоте очень сильно. Женщина очень чистоплотная по природе, да, они постоянно все чистят, прибирают. Женщине важна чистота, чистота означает сила для женщин, сила влияния. Она должна очень хорошо выглядеть, красиво. Вот, она должна быть привлекательной и ну, как бы, и божественный. Мужчина, э, если он станет очень привлекательным, от этого ничего не меняется. Ну, хорошо, ну, привлекательный. Что дальше? Следующий шаг в твоей жизни. После привлекательности что дальше идет? Просто улыбка? До свидания. Ты должен кормить семью, должен уметь терпеть все эмоции женщины, должен быть спокойным, должен терпеть обиду, которую женщина наносит тебе, должен уметь прощать жену, должен быть мудрым, принять правильное решение в нужный момент, когда она тебе это позволит. Потому что женщина очень редко мужчине позволяет принимать решение, потому основном она сама все принимает. Когда она испугалась сильно, она говорит, что делать? В этот момент надо что-то сказать очень мягко, ненавязчиво сказать. А мы пойдем на север. Ну, то есть идея в чем заключается в том, что мужчина не должен свою ответственность навязывать. Постоянно говорят, алегина лектор говорил, что мужчина принимает ответственность. Молчишь, а сам буду все решать. Вот, мужчина ответственность означает спокойствие. Река течет. Берега стоят. Течет означает, женщина все делает в семейной жизни. Она действует. Мужчина дает возможность. Берега стоят. Они просто что делают? Они делают так, чтобы она, когда на повороте, пошла на поворот, река всегда заворачивает куда-то. И когда она заворачивает, она по берегам что делает? их размывает и вытекает на поле. И потом высыхает река бедная. Надо на, на поворотах быть высокими. Берега должен, должны быть высокими, чтобы она завернула и потекла дальше. Женщине постоянно какие-то интересы, желания. В этом все не надо лезть. Это не поможет. Надо просто их сдерживать. Можно куплю новую помадку, очень красивую, французскую, дорогую. Можно в следующем месяце. В следующем месяце она уже не нужна, нужна что-то другое. Желания женщины быстро меняются. Если чуть желание придержать, может быть и не надо будет уже помадку покупать. Скорее всего. Но так как мужчина согласился, женщине приятно. Он не против. Значит можно петь дальше. Ну, то есть мужчина не должен ограничивать течение женщины, это смерть для него, для, для него и для жены, когда он говорит «Нельзя!» Это все, это значит, что будут истерики, плач, слезы. Это нельзя не забудется через 10 лет. Жена скажет «Ты мне помнишь, что сказал?» Это да никогда не забудется уже все, это будет навечно. Вечной памяти будет в семье. Одно такое слово. Женщина не забывает ничего, что связано с личной жизнью. У нее психика так устроена, она и не забывает ничего, и не может быстро менять свое понимание вещей в личной жизни. Допустим, мужчина нагрубил, женщина не может сразу простить. Ей нужно какое-то время, долгое время, чтобы простить. Муж нагрубил, раз сразу просил, потому что он этому сам не придает большого значения. Женщина же придает личной жизни очень большое значение. Для нее это очень большая ценность. Мужчина Для мужчины личной жизни это наслаждение просто. Он там балдеет, домой приходит. Ценность у него на работе. То есть на работе -то он реально там вкладывает свои силы, он думает, как же мне быть и там, и все прочее. То же самое женщину дома, в семье. Так что такое разум? Разум — это то, что контролирует ум. Контроль мужчины и женщины умом происходит по-разному. Женщина контролирует ситуацию с помощью прочувствования. Она чувствует ситуацию сердца. Разум женщины — это сердечный центр. У разума есть три центра. Есть лобный центр разума, есть сердечный, есть паховый. Паховый центр не имеет пола, то есть он связан с самосохранением человека. Паховый центр разума связан с сохранением. Поэтому и мужчины и женщины одинаково сильно стремятся к самосохранению. То есть надо, надо чтобы было достаточно работа, чтобы были деньги, работа, какое-то положение в обществе, была квартира там и так далее. Это всем одинаково нужно. Но отношение к этому разные мужчины и женщин Но. Сердечный центр, вот энергия времени, самосохранение означает энергия времени, паховый центр. Мы души, я душа. Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. То есть душа означает что-то вечное. Мы души, мы не тело. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, вы русский или евреи? Я душа. В теле, которое имеет смешанной крови, и русские, и еврейские, и украинские. То есть я душа нахожусь в теле в каком-то определенном. Некоторые, а, значит, евреи все. <реклама> ну, то есть, душа, она не имеет пола, не имеет национальности. Согласно ведическому знанию, душа не умирает. И дальше приходится жить где-то. Для того, чтобы в душе жить, ей нужно два варианта. Или она получает духовное тело и живет в духовном мире, где нет страданий, или она получает материальное тело опять. Как вот мы здесь живем в материальных телах. И если душа хочет любви все время в жизни, как мужчина, он хочет любви. Все время хочет любви. Когда он оставляет тело с этим желанием любви, кем он рождается? женщины, потому что женщина создана для того, чтобы получить любовь в жизни, она ручна для любви или для танков. Что женщина выбирает, танки или любовь? Любовь, правильно, женщина создана для любви. Мужчина создан для побед, для знания. Есть три энергии у души – вечность,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 То есть там находится любовь, в сердце. Да? Это энергия разума. Разум женщины работает через сердце. Женщина говорит, я знаю точно, что так будет. Чувствую сердцем, что так будет. Знаю, чувствую. Для нее знать значит чувствовать. Что вот так будет в жизни. Я точно знаю все. Это означает. Что женщины э, разум находится наружи она чувствует она быстро понимает что происходит о мне нравится здесь я здесь остаюсь на этой лекции она почувствовала все мужчина она говорит а тебе нравится мужу он говорит я не знаю посмотрим то есть мужчина не должен понять то есть у него другая система у него разум действует Связанный с сознанием, вот здесь он находится. У женщины разум здесь связанный с чистотой, с сердцем, с любовью. У мужчины сознанием, с жизненным опытом. Женщина чувствует интуицией, мужчина руководствуется опытом жизненным. Он говорит, я ничего не знаю, что здесь происходит. Как я могу определить, это хорошая лекция или плохая? Мне надо изучить эту ситуацию. Итак, мужчина рождается, если женщина хочет защиты, хочет понять, разобраться. Женщина очень хочет разобраться во всем. Не понимает, что происходит вообще, ну, что в моей жизни происходит. Я хочу понять, как мне жить. Да? Вот. В следующей жизни, значит, рождаются мужчинами. Нет. Ну как нет? Ну вы же не в этой жизни мужчиной становится, а в следующей. Нажились женщины в этой жизни, в следующей мужчиной уже <смех> стремились знания. Так часто мы меняемся, иногда бывает и не так. Может быть вы опять женщина родите в следующую жизнь. Если вы не стремитесь знания, <смех> стремитесь к любви только. Итак, если человек стремится к знанию в своей жизни, он хочет постичь все, понять, разобраться, достичь, тогда он рождается мужчиной. Как Бог устроил, не Дарвин устроил из обезьяны человека, а Бог устроил организм человека. Почему так? Сейчас объясню, очень просто. Нет в природе такого понятия, как эволюция. Есть деволюция. Если, человек, ничего, если живое существо не прилагает усилий, то идет деградация. Например, мы лежим, ничего не делаем. У нас мышцы легче становятся, нет? Энергии больше становится? Нет, ну, опять могу. Опять. Почему? Потому что слишком много спал. Если человек ничего не добивается, он ничего не меняет, он не развивается. Но развитие само по себе — это энергия души. Вот веда говорится, если, допустим, растение растет к солнцу, значит, там есть душа. Камень никуда не растет, он просто лежит. Ему неинтересно что-то менять. Но камень лежал, он что делает? Он превращается в обезьяну? Нет, он просто разваливается. Мы видим, что... То, что растет и развивается, оно меняется, так? Но внутри своих возможностей. Дерево грушевое не становится яблочным деревом. У него есть свои возможности, это возможности тонкого тела ума. Поэтому существуют определенные тонкие структуры в этом мире, внутри которой душа может существовать в зависимости от своих желаний. Поэтому тонкое тело ума называется телом желания. Допустим, самая высокая мечта. Спасибо. Высота, высота. Кем рожу в следующей жизни? Орлом в лучшем случае. Если у меня хорошая карма, если я был начальником, значит, буду орлом. Если, если был подчиненным, то буду воробушком уже. Вот. Ну, то есть в зависимости от благочестия, от силы человека. Разный вид птицы бывают разные. Бывают большие птицы, маленькие птицы. Понимаете, то есть идея в чем заключается, что желание это не безобидная штука, оказывается. И желание формирует следующее тело постепенно. Это не значит, что мы уже как бы, я превращаюсь в орла постепенно в этом теле. Нет. Но есть. В уме такая структура, которая отвечает за формирование нового тела, новой жизни, и она уже влияет на нашу жизнь. Если человек, допустим, живет как свинья, то уже определенные черты на его лице, свинство проявляются при жизни. Он говорит, ты на свинью, ты вообще как свинья, посмотри на себя, ты уже как свинья стал. Вот он говорит, что это свинья, и нормально. Вот. Меняется, то есть внешность тоже меняется у человека от влияния тонкого тела. Таким образом, видим, что у некоторых людей идет эволюция в жизни, если они прилагают душевные силы, стремятся к духовному. А если люди расслабляются в жизни и просто ведут себя как свиньи, то идет деградация человека. И он больше становится похож на обезьяну к концу жизни, а не на чего-то более возвышенное. Так? То есть, есть эволюция в жизни человека, есть деволюция. Не обязательно только одна эволюция. То есть, не обязательно, что мы в следующей жизни станем более развитыми. Нет? Все зависит от жизни человека, как он живет. Помните, Высоцкий пел? А если был свиньей, останешься свиньей. А если туп, как дерево, родишься баба-баба? А если был свиньей, останешься свиньей. Итак, тонкое тело, которое мы получили при рождении, сформировалось еще до рождения. Душа вместе с тонким телом заходит яйцеклетку матери, уже находясь в том строении, в котором нужно ей для того, чтобы дальше жить. Тонкое тело формируется до рождения. Поэтому женщина должна быть женщиной, мужчина должен быть мужчиной.